Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас на дозоре проект называется Моншут. Заранее извиняюсь за голос. Немного я приболел, поэтому постараюсь рассказать как можно быстрее и так, чтобы вам это было интересно и вы сделали определенные свои там какие-то выводы по данному проекту. В принципе, что мы здесь имеем? Здесь у нас один квадриллион токенов на ветке Binance Smart Chain торгуются панкейк Swap BitMart и P2P B2B в общем у нас здесь с самого начала предлагают присоединиться в Telegram, в Twitter ссылочки конечно же будут в описании как работает данная система это дефляционный протокол у нас и держатели которые люди которые держат себя на кошельках Данный токен Получает постоянно прибыль Просто когда вы держите Кто-то торгует Идут комиссии из каждой комиссии Получается 4% Между всеми держателями делится Так как люди постоянно отсылают Друг другу Торгуют Денежка капает довольно-таки очень-очень быстро и Здесь вы с этим можете точно так же Опять же все ознакомиться Я вам просто говорю как есть мы здесь имеем, у них есть у этих ребят свой мерч, галерея есть. Ну, довольно-таки неплохое начало, неплохой старт. В плане Moon TV это у нас очень много разных обзоров от разных блогеров, ну, в принципе, и СМИ. Также автоматическая блокировка, 6% с каждой транзакции. Кстати, ребята прошли аудит, аудит прошли успешно, все у них прекрасно. Сразу же спалили 400 рубля, триллионов монет, 600 триллионов находится в обороте. Что мы еще имеем? Рыночная капитализация на данный момент это у нас 21 миллион. Как по мне, рыночная капитализация не маленькая, но еще и небольшая. То есть, если сравнить с другими монетами, такие там, как Дуги и другие монеты, и здесь потенциал взять иксы очень-очень огромный. Потому что цена маленькая. То есть здесь свободно можно даже взять, я думаю, ну, иксов 50, а то и 100. Что мы дальше? Тут можно типа заправить ракету, <laughs> подсоединяя свой кошелечек и потом свапая монеты. В общем, по проводу мерча, каждому на свой вкус и цвет. Если интересно, можете получить футболочку. Как купить данный токен? Я думаю, ни у кого никаких проблем не составит. Либо на PancakeSwap покупаете, устанавливаете себе адрес контракта, допустим, хотя бы в Metamask. И за BNB вы его можете купить. Либо же, как я говорил, BitMart и P2B, B2B. B2B. Сейчас самые активные торги идут на PancakeSwap, точнее на BitMart и PancakeSwap. В принципе, в принципе, по крайней мере, вот эти две биржи, да, хотя p 2 в принципе тоже неплохая, хорошая биржа. То есть на любой из этих бирж можно будет покупать, торговать и в принципе хранить. То есть даже там на какие-то 50 баксов вы можете себе миллиард монет купить и пусть они у вас просто лежат. Потом этот миллиард может в нормальные деньги превратиться. По дорожной карте мы увидим, сколько ребят уже всего выполнили. По первому кварталу здесь как бы, листинги, самое основное. То, что монеты там поджигали, запустился проект. Ну, реально хороший старт. Здесь ничего плохого сказать я в данный момент не могу. Потому что все, что написано было, за первый квартал все выполнили. Сообщество, ну, нам это не совсем будет, скажем так, здесь... Интересно. и Больше всего самое интересное, это когда вы заходите в комьюнити, в Телеграм. Там можно пообщаться и обсудить о планах на будущее данного проекта и для себя делать определенные выводы, инвестировать или нет. Но с тем, что монета стоит очень-очень мало. После запятой сколько у нас нулей идет? Три нуля идет. 6 Семь нулей. Семь нулей и потом у нас... Шестерочка выпадает. Шесть, я не знаю, тысячных, десяти тысячных будет. А, ну, как бы не в этом суть. По крайней мере, вот сейчас объем травы идут на битмарт хорошие. На Pancake swap я не знаю, почему первая версия, не вторая версия. Ну, они же вроде бы как от первой версии уже скоро откажутся. Мне кажется, они будут работать. Но, тем не менее, на битмарт можно залететь и закупить данных монеток здесь что у нас, контракт все имеется, коин -гека, все прекрасно, идем далее а, также разные прикольчики там они цепляют, видосики в твиттере постят а, можно также наблюдать за всеми этими моментами а, также NFT будет специально будет сделано для муншут NFT в этом в эквиваленте в 1000 НФТ каких-то там, я не знаю, интересные будут, которые точно так же будут потом стоить неплохих денег. Так что об этом стоит задуматься. А, здесь еще есть такой прикол, можно вписать свое имя и получить себе билет. То есть абсолютно любой можно написать, и вы получите себе скачаете на компьютер, у вас будет а, прикольненький такой билет. Ладно, что там у нас еще, идем Далее вот как я говорил на 1 BNB можно очень, -очень много купить монет а сколько у нас получается 16 миллиардов можно на один BNB купить как по мне так это вообще крутяк хотя бы просто там даже не на один BNB даже меньше если взять и каких не будет допустим миллиард токенов иметь и цена по любому взлетит Продать потом, как сами понимаете, будет приятно. Как бы. Поэтому такое могу сказать, что можно задуматься о данном проекте. Контракт. Можно все посмотреть. Открытый исходный код. Все дела. Те, кто в этом хорошо разбирается, пусть залетают, смотрят. Аудит, отчет. Здесь он полностью подтвержден, полностью пройден. Ребята молодцы. В принципе, все у них идеально. Никаких, скажем так, мошеннических схем найдено не было. На Medium точно так же можете зайти, ознакомиться с информацией. Рекламные щитами, который замутить решили. И, конечно же, еще неплохая информация о том, что они в Индию на фонд по ликвидации... COVID 19 они отправили 1000 долларов вроде бы и немного, но как бы и мимо тоже не прошли что я хочу сказать, ну ребята реально молодцы стараются поэтому давайте поддержим этот проект лайками пишите свои комментарии, меня поддержите подписками, было бы неплохо я для вас буду стараться лупить новенькие видосики но пока мне на этом все. Все ссылочки будут в описании. Так что, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.